Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Это видео поможет разобраться, почему болит спина и что с этим делать. Причина возникновения заболеваний. Существует очень много причин, способных привести к развитию заболеваний позвоночника. Мы поговорим лишь о тех факторах, на которые мы можем оказать влияние. И на физическом и на метафизическом уровнях существуют причины, способные привести к заболеванию позвоночника. Позвоночник сравнивают со стволом дерева. По гибкости позвоночника судят о молодости организма. На Востоке существует такая поговорка. Пока ваш позвоночник гибкий, вы молоды. Давайте вспомним, что мы можем сделать, что в наших силах, чтобы не допустить серьезных проблем с позвоночником. Каждая из ниже перечисленных причин – это отражение образа жизни. А поэтому ваш образ жизни и образ мыслей влияет на здоровье вашего позвоночника. Причина. Неправильная осанка. Неправильная осанка усиливает патологические искривления позвоночника. В результате человек сутулится, горбится, потому что ему так удобнее. Что можно сделать? Внимательно следить за соблюдением осанки. Причина ⁇ сидячий образ жизни. Сидячий образ жизни повышает статическую нагрузку на позвоночник, уменьшает тонус мышц, поддерживающих правильную форму позвоночника, и способствует закреплению неправильной осанки. Гиподинамия ведет к снижению мышечной массы, мышечного тонуса и ослаблению мышечного корсета, который удерживает нас от сутулости и дальнейшего искривления позвоночника. Что можно сделать? Тренироваться. Утренняя зарядка или 2-3-5 минут разминки в течение дня. Даже при помощи таких действий можно предотвратить дегенерацию опорно-двигательного аппарата. Ну и конечно в идеале нужно тренироваться каждый день хотя бы 15-20 минут. Причина. Причина чрезмерная активность. Чрезмерная активность повышает нагрузку на позвоночник. Помните, что все хорошо в меру, а потому старайтесь как в спорте, так и в повседневной жизни не доходить до фанатизма. Рассчитайте и контролируйте нагрузку, чтобы не надорваться. Причина – ожирение. Ожирение и избыточный вес повышают механическую нагрузку на позвоночник. Что можно сделать? соблюдайте умеренность в еде, плюс, конечно, физическая активность. Причина – курение. Курение нарушает обмен веществ и восстановительный процесс в организме. Что делать? Выбор, конечно, за вами, но если вы хотите избавиться от этой вредной привычки, для начала сократите количество сигарет, а в идеале попробуйте отказаться от этой привычки. Причина – нервное напряжение и стрессы, и дурные мысли. Недаром говорят, что все болезни от нервов. Что можно сделать? Научиться контролировать эмоции, проанализировать ситуацию и изменить отношение к проблеме. Постарайтесь воспринимать все неприятности спокойно, как свершившийся факт. Отводите необходимое время для сна. Ну и, конечно, практикуйте медитацию и релаксацию, расслабление. Спина, позвоночник символизируют гибкую опору жизни. На психосоматическом уровне восприятие жизни как постоянное перенесение жизненных тягот ведет к болезням спины. Но согласитесь, мы сами определяем отношение к тем событиям, испытаниям, которые преподносит нам жизнь. Воспринимаем их как тяжелую ношу или как урок, который нужно сделать и идти дальше. Вывод и небольшое задание. Возьмите листок бумаги, выпишите причины возникновения болезней позвоночника в той последовательности, которую считаете для себя важной, актуальной, первостепенной. И честно себе признайтесь, откуда начинаются ваши проблемы с позвоночником. Может быть действительно от головы. Поменяйте отношение к этим проблемам и понаблюдайте себя. На физическом уровне болезни позвоночника приводят к дисбалансу других органов и систем. Даже если вы считаете, что ваша проблема необычная, уникальная, но если вы честно выполнили предыдущее задание, то есть взяли листок, выписали причины возникновения болезни позвоночника и честно себе ответили, проанализировали, то скорее всего вы нашли причину в вашем образе жизни в вашем отношении к себе, в нарушениях, которые, возможно, тянутся с детства. Как, например, отсутствие привычки держать осанку, делать зарядку, чтобы укрепить мышцы, которые держат позвоночник, и контролировать, что и сколько вы едите. Ну а теперь немного анатомии, для того, чтобы понимать, для чего нужно заниматься и держать осанку. Строение позвоночника. Позвоночный столб является осью и опорой нашего тела. Он состоит из 33-34 позвонков, которые располагаются друг над другом. Позвонки формируют позвоночный канал, где находится спинной мозг. Позвонки соединяются между собой при помощи хрящей, связок и суставов. Тела позвонков, кроме атланта и осевого позвонка, это шейный отдел позвоночника, самые верхние позвоночки, которые крепятся к черепу соединяются с помощью межпозвонковых дисков, которые амортизируют стрясения при различных движениях. Через межпозвонковые отверстия проходят передние и задние корешки нервных окончаний, которые несут информацию и сигналы от мозга к нашим мышцам, органам, и потом обратно к голове, к мозгу. Вот такая обратная связь. Шейный отдел. Шейный отдел позвоночника самый подвижный, а значит самый уязвимый отдел нашей спины. Боли и дискомфорт в шейном отделе позвоночника фактически встречаются как у тех, кто ведет сидячий образ жизни, так и у людей физического труда. Почему это так и что нужно сделать, чтобы избежать боли и проблемы с шейным отделом позвоночника? Ответ простой. Нужно правильно держать шею. Тогда не будет происходить деформации шейного отдела. Попробуйте положить на голову, к примеру, книгу или стаканчик и пройти несколько шагов. Позвонки рефлекторно выстраиваются в наиболее рациональную конструкцию. Нагрузка равномерно распределяется между суставами позвоночника, межпозвонковыми дисками и суставами нижних конечностей. В этой ситуации наибольшую нагрузку возьмут на себя суставы ног. Следовательно, причина нарушения в шейном отделе может возникнуть из-за того, что мы неправильно сидим. Или долгое время удерживаем шейный отдел позвоночника в неправильном положении. Например, когда сидим за компьютером и не контролируем, что подбородок ушел вперед, такая поза змеи. А в этой ситуации любое резкое движение, неосторожное движение, может быть травмоопасно. Что можно сделать? Во-первых, нужно следить за тем, как вы сидите, стоите, ходите. А во-вторых, конечно, тренироваться. Грудной отдел. Этот отдел имеет 12 позвонков и относительно мало подвижен из-за прочной фиксации его ребрами, суставами и грудной клеткой. Нервные окончания, которые проходят через этот отдел, направляются к суставам рук, сердечной мышцы, дыхательным органам, органам пищеварения. Почкам. Защемление нервных окончаний в этом отделе влечет за собой нарушение работы этих органов. Поэтому будьте внимательны, когда доктор ставит вам диагноз. Возможно, болит желудок или сердце, а защемлены нервные окончания, которые связаны с этими и другими органами. Поэтому, как я уже сказала, будьте внимательны, когда доктор ставит вам диагноз. Поясничный отдел – 5 самых крупных позвонков, которые несут на себе максимальную осевую нагрузку. Поэтому компрессия, сжатие межпозвонковых дисков этой области может быть ощутимым. Боль в пояснице у всех проявляется по-разному и зависит это от того, какие мышцы и связки напряжены. Еще обратите внимание, что существует разница между мышечной болью и защемлением. Защемление нервных окончаний, как правило, сопровождается онемением, потерей чувствительности. Мышечно-связочные боли менее острые и менее интенсивные и уменьшаются при растягивании и растирании. Нарушение кровообращения и защемление нервных окончаний в области поясницы чревато болезнями мочеполовой системы, расстройством мочевого пузыря, отечностью ног болями в суставах нижних конечностей. Какие упражнения нужно включить в тренировки? Во-первых, упражнения на растяжку поясничного отдела, чтобы снять напряжение. Во-вторых, упражнения для пресса, чтобы поясничный прогиб, лордоз, не увеличивался, так как именно пресс держит поясницу. Ну и, конечно, упражнения для укрепления ягодиц и нижней части спины. Крестец. Крестец – это основа позвоночника, место соединения его с нижней частью тела. Этот отдел позвоночника имеет несколько особенностей. Крестец принимает на себя всю тяжесть тела. Он призван обеспечивать устойчивость человека при ходьбе и прочное соединение с тазовыми костями. Он состоит из пяти сросшихся позвонков и представляет собой единую кость в форме треугольника, направленного острием вниз. Здесь между позвонками нет дисков, крестец образует заднюю стенку малого таза, он фиксирован прочными связками, прикрепленными к тазовому кольцу. Нервные окончания, которые проходят через крестец, отвечают за работу и функции тазовых органов, бедренные кости, ягодицы и прямую кишку. Пятый крестовый позвонок соединяется с копчиковым отделом, образуя крестово копчиковое сочленение. Копчик состоит из трех-пяти позвонков, но недоразвитых и полностью сросшихся между собой. Особенностью его является то, что у мужчин он соединяется с крестцом совершенно неподвижно. А у женщин может отклоняться назад, чтобы во время родов обеспечить ребенку проход через родовые пути. Копчиковые позвонки выполняют тоже важные функции. Они обеспечивают поддержку при движении и наклонах. Здесь проходит много нервных окончаний, которые идут органам малого таза и нижним конечностям. Болезни позвоночника. Как мы уже говорили, позвоночник имеет свои изгибы. В здоровом позвоночнике имеются естественные изгибы вперед и назад, лордозы и кифозы. К дегенеративным нарушениям относятся их усиление, то есть увеличение кривизны или наоборот уплощение. Иногда в глаза бросается изменение какого-либо одного изгиба – увеличение грудного кифоза, то есть появление горбыка, или увеличение поясничного прогиба – лордоза. При сильно выраженных изгибах позвоночника часто наблюдается появление сколиоза. Сколиоз – это стойкое боковое искривление позвоночника. Различают S-образный и C-образный формы сколиоза. Еще есть сообразный вогнутый. Ну это как раз и есть увеличение кифоза и лордоза. Причины. Почему возникает сколиоз? Слабое физическое развитие. Неправильное положение тела. Профессиональная деятельность, если человек долго находится в одной и той же позе. Разная развитость мышц с правой и левой стороны. Неправильное питание. Избыточная масса. Как вы видите, главные причины. Бесконтрольное положение тела и слабые мышцы. Чем раньше человек начинает об этом задумываться и контролировать себя и свое тело, тем меньше риск возникновения сколиоза. Чем опасно искривление позвоночного столба? Искривление позвоночника влечет за собой защемление нервных окончаний и кровеносных сосудов, которые снабжают мышцы и внутренние органы кислородом, питательными веществами и информацией. Речь идет о нервных импульсах. А еще смещение внутренних органов, что также влияет на их состояние и функции. Остеохондроз Остеохондроз – это нарушение и дистрофические изменения структуры хрящевой ткани позвонков. Чем опасен остеохондроз? Происходит истончение межпозвонковых дисков, замедляется или совсем прекращается процесс выработки хрящевой ткани. Позвонки теряют прочность. На них появляются остеофиты, то есть наросты. Постепенно сдавливается спинной мозг. Причины. Нарушение обмена веществ. Длительное физическое и нервное перенапряжение. Неправильное питание. Ожирение. Малоподвижный образ жизни. Что можно сделать? Проходить профилактические курсы физиотерапии. Выполнять упражнения лечебной физкультуры. То есть, опять же, заниматься, потому что занятия улучшают кровообращение. Кровь несет к нашим мышцам, органам, к нашим суставам информацию, кислород, питательные вещества. И обратно забирает отработанные продукты распада и изменит рацион питания. Грыжи и протрузии межпозвонковых дисков. Как мы с вами уже говорили, позвоночник состоит из позвонков и межпозвонковых дисков, связок, суставов, хрящей и фиксируется мышцами. Межпозвонковые диски повышают устойчивость позвоночника к вертикальным нагрузкам, амортизируя сотрясения при беге, ходьбе, прыжках, участвуют в обеспечении подвижности и гибкости позвоночника. Межпозвонковый диск – это мягкая субстанция, которая имеет свою начинку. Межпозвонковая грыжа – это заболевание, связанное со смещением пульпозного ядра межпозвонкового диска с разрывом фиброзного кольца. Говоря проще, если два позвонка сдавливают межпозвонковый диск, происходит разрыв фиброзного кольца между позвонками. Межпозвонковые диски сильно смещаются, и нервные корешки сильно сдавливаются. Возникают очень сильные боли. Причины. Нарушение обменных процессов в межпозвонковом диске. Неправильная осанка. Длительное пребывание в сидячем положении. Слабый мышечный корсет. Что можно сделать? Существуют оперативные и медикаментозные способы восстановления позвоночника, но мы рассмотрим профилактические меры, которые можно использовать при отсутствии обострения и которые можно использовать в домашних условиях. Корректируем рацион питания. Контролируем питьевой режим, так как межпозвонковые диски на 70% состоят из воды. Недостаток воды в организме способствует усыханию межпозвонковых дисков, то есть они становятся более уязвимыми. Следим за осанкой и выполняем упражнения для растяжки и укрепления мышц позвоночника. Вот обратите внимание, мы с вами сейчас разобрали три наиболее часто встречающихся болезни позвоночника. Сколиоз, остеохондроз, и протрузии межпозвонковых дисков. И везде одной из причин является слабый мышечный корсет, неправильная осанка. Поэтому, как вы понимаете, этому нужно уделять внимание. Если человек не занимается, то скорее всего он столкнется с вот этими проблемами. Что делать, когда болит спина? Современный человек сидит не только на работе перед компьютером, но и в транспорте, и дома. Такой образ жизни приносит свои плоды в виде лишнего веса. Проблем с сердечно-сосудистой системой. Мышцы сердца и всего тела становятся более жесткими и менее эластичными. А это, в свою очередь, приводит к повышению артериального давления, возникновению проблем с сосудами, варикозным расширению вен и... Болезнь позвоночника. Научно доказано, что сидячее положение – самое нефизиологичное положение тела. Судите сами, сидячее положение оказывает давление на позвоночник в два раза больше, чем когда вы стоите, и в восемь раз больше, чем когда вы лежите. При постоянном положении сидя нагрузка на шейный и поясничные отделы позвоночника значительно больше, чем в положении стоя. Это объясняется тем, что когда человек сидит, у него расслабляются мышцы, удерживающие поясничный изгиб позвоночника, и вся нагрузка идет на сами позвонки. И, конечно, нужно помнить, что нагрузка возрастает при неправильном сидении. Ну и где искать решение, мы уже с вами поняли. Как мы уже говорили выше, и я еще раз повторюсь, на работе каждые два часа в течение 5 минут делать разминку. Особенно, если продолжительность рабочего дня 8 часов. И заканчиваем маленьким фактом из мира статистики. Для поддержания здоровья при 40-часовой рабочей неделе необходимо 8 часов физической активности в неделю. Это 1 час 15 минут в день. Сейчас речь не идет о каждодневной тренировке, речь идет о суммарной дневной физической активности. Как вариант. Давайте вместе посчитаем. 15 минут утренняя зарядка. Вы завели организм, завели кровообращение, привели в тонус мышцы. Дальше 10 минут пешком до автобуса, 15 минут разминка на работе, ну, 3 раза по 5 минут, 20 минут домой пешком прогулочным шагом и 15 минут растяжки перед сном. Растянули мышцы, расслабили их и пошли спать. Ну и конечно держим спину. Не допускайте, чтобы на спине появилась так называемая старческая сутулость. Ежедневно делайте упражнения для мышц спины, ягодиц живота так как они способствуют поддержанию тела в вертикальном положении, укрепляют мышечный корсет. И в этом вам поможет программа «Здоровая спина» с Надеждой Соколовой.